Я всегда был ну, наверное, мира, -то. Я тоже в своей молодости очень был увлечен. Именно в юности я прочитал вообще все про Никеланджело, все угу. посмотрел, поэтому тут вот угу. ну, видно, да, вот особенно здесь. Ну, по-своему, конечно, переработал, но да, вот такие ракурсы. И, значит, мне нравится, конечно, Никеланджело, как вот он угу. трактовал фигуру, но вот живописные качества, которые потом были у Тинторетто, на уже же я их немножко совмещал, ну, вот есть То, что мне да? кажется, все таки скульптор будет, наверное. Конечно, Микенаш, но гениальные рисунки, он скульптор, но он еще и живописцер, потому что Сексинская капелла, это, да, это так, всё-таки гениальная живопись. Но, тем не менее, в современном смысле живописи Митил Торетто, она совсем другая. Олег, учить. Ну, удивился, конечно, и сейчас никто фреску не делает, а настоящую делали фреску. Это же сейчас вообще даже есть весь ты найдешь на не такого. Ну вот не повезло, я там все нашел, приехала на Сицилию, слава Богу. Мага потом выкладывает. Да, там нашел фабрику, которая делала все штукатурки именно старинные для реставрации. То есть по у них звездишенные там летние выдержки, и все добавки нужны, и все песок песок нужный. В следующий же годов вот этот лидок снимать не нужно, да? Когда ее замачивают так. Они мне все делали. все делали. Мы сначала с ними сделали несколько проб, этих пробных панелей, да, они мне штукатурили. Я пробовал пигменты, пробовал, как, сколько времени, чего. Вот несколько месяцев. Строит монументально учился, и мы делали фрески натурально. Но там все кажется, зависит от материала. Должны быть качественные пигменты, пигменты да. именно пигменты и, и естественно, нет, известь. Да. Если известь, она да, бы, да. 8, 9, 10 10 месяц, лет, не выдержанная, хотя бы там 8-90 лет, она так, выжигает вообще. все потом. Но известь я сам не трогал, она в любом случае ждется, да? Угу. Там этим занимались. Кстати, вот хорошие попасть мне штукатуры, вообще не профессионала. В этом не повезло. Я же никогда не писал фреску и не знал, что это такое. Ну, участок надо. <связанное> слава у меня выписанное... еще был один профессор, который мне прикол в Венеции, я же до этого учился в Венеции несколько лет. И вот в Венеции у меня был старый профессор, который до этого преподавал фреску. И он в совершенстве знал технику. Вот если бы не он, который мне передал какие-то секреты, у -у -у. а я не знаю, получилось бы или нет. Потому что даже уже там нельзя найти по-настоящему мастеров, которые знают, как это <свист> делается. Там <свист> же это не все так просто. Вот взял известь, там, два к трем, замешал, там, чтобы Нужно знать, когда, в какое время, сколько должно пройти времени от первого слоя до второго, <свист> третьего, какой толщины. <свист> какой какой трюк, толщины как должна быть. Была, ну, да. ну мы этого не делаем. Какие пигменты, сколько времени писать можно, и когда начинать, когда заканчивать, как обрезать потом, да. по контуру. Там столько сил. Ну, с они не успевали, и вот глаза, самые тонкие они частенько осыпались, что уже высыхало. А там, значит, фреска, вот когда говорят, что пигмент впитывается в что штукатурка – это неправда, он вообще не впитывается никуда. Да, Приск, стоит, состав, когда начинает э, вот этот вот процесс карбонатации кристал, или, или кристаллизации извести, а она начинает твердеть, и она выделяет силенку э, да, из, из себя, которая кристаллизуется прозрачным вот да, да, слоем, да, она предохраняет пигмент, который не пачкается. Да. Вот если писать больше двух с половиной, вот если писать три-четыре часа, да, а процесс карбонотации он завершается после двух-двух с половиной часов. То есть mm -hmm. больше этого времени уже нельзя. нельзя. Даже если она не сырая. Вот ну все говорят, да. а вот пока она сырая, можно писать ничего подобного. Да. Писать можно максимум два с половиной часа. Потом, mm -hmm. как проверить, пальцем. Если пачкается, mm -hmm. то значит А если не Еще пачкается, то... Да. Потом она устанавливается, вот фреска она в течение года. Видно, как она постепенно высветляется. Mm -hmm. Потому что вот, шукатурка, она долгая, она около года сохнет на самом деле. Mm -hmm. И вот когда ты видишь свою вещь, которую mm -hmm. ты закончил, да, вот, ну, прошел там mm -hmm. месяц. Это одно. А когда ты видишь через год, а еще лучше, даже через три года, ты видишь, как она поменялась. Она mm -hmm. должна становиться... То есть цвет тоже меняется, да? Но он становится, он, он становится свет, она становится светоносной. Но не выбелена. вот, почему? Car, она, вот почему? Она становится яркой и светоносной. Э, если правильная известь, она не выжигает пигмент, он становится наоборот ярче. Вот я посмотрел сам свою фреску через несколько лет, я бы понял, что там все удалось. Потому что если фреска начинает выбеляться, это значит, что известь начала выживлять пигмент. А это все это. Извест, не, не полностью это Поэтому... Потом вот тут у меня висят мои картинки, да, ага. им там ну, лет уже 20-20 с 20 небольшим. Это еще мои студенческие вещи. Вот видно, как они чуть-чуть просели, да, они потеряли. Олежо, расскажи немножко про эту работу. Чуть-чуть. Ну, вот. картинка это 99 -го года. Я ее начал до своего отъезда. Вот это. Одна из немногих вещей, которая была дописана в этом году, но она значит подмалевок. Подмалевок был сделан в 99, а там потом я улетел, и она 20 с лишним лет у меня просто была скрученным рулом. Потом я в прошлом году решил посмотреть все, что у меня есть дома, достал, раскатал, начну на подрамник и решил просто закончить. То есть здесь у меня есть какие-то части вот, вот, от подмалевки еще, да там которые так и остались, а какие-то вот, какие вещи прописаны. Конечно, эта живопись она посвежее, так я раньше не писал. То есть, если мы посмотрим вот на эти вещи, да, они немножко по-другому написаны. Но, тем не менее, композиции и все остальное, это 99-й год, только немножко про прописано. В вот, случае, как я говорил, да, вот эти вещи 90-х годов, они чуть-чуть просели, они чуть-чуть потемнели, потому что, во-первых, масляная живопись, за 20 лет она немного проседает, тем не менее, еще плюс лаки наши. Вот поэтому здесь гамма цветовая, она все равно, кажется, что она старая, да. То есть она, я специально ее писал вот именно в таком колорите. А вот, вот если посмотреть на вещи уже 22-го года, ну вот это, значит, картинка у нас 22 -го года. Тут, ну, не так много цвета, конечно, это вот такая полугряза со вкраплением красного, да. То есть, как бы здесь много цветов они не нужны, то есть устраивать на телесных таких. Вот. это уже как бы зрелая живопись, вот как я сейчас пишу. И тут как бы уже совсем другие живописные качества. Ну, и, у тебя вот, мягче стали, касания, там еще, ну и, видно, да, да что-то как бы свободнее стало. Да, и тело живое такое, да? Конечно. Пульсирует где-то как живой плоть чувствуется. Вообще мне очень нравится вижу. Не очень цветная, не очень ядовитая, когда вот есть какой-то основной цвет, да, такая полуугреза, и там вкрапление будет красным, или синим. В зависимости от тут, тут у меня конечно, все строится меня на красный. Получается. И в то же время выразительность такая усиливается как-то. да, вот. ну, Мастерство, конечно, нужно плюс к этому. А вот это у меня вещь 97-го года. да, Это, по-моему, когда я был. На третьем-четвертом курсе захотел сделать такую творческую вещь. Чем uh -huh. мне всегда нравился, вот, не только религиозный сюжет, но и аллегория, мифология. Это вот у нас Одиссей, морской пучине. Да? И вот эта вещь, она такая свежая, но она написана, по-моему, за два дня. То есть один день фигуры, и ну, на следующий день я это писал просто. Вот это очень быстрая вещь, это, это альна прима. И вот она сохранила вот эту свежесть. да. И Тут я вообще ее никогда больше не трогал. Видишь, это написано за два дня. Здесь какой именно момент Что на корабле? Да, это после его кораблекрушения, когда ну, потом попадает на остров, uh -huh. где его находят и где он задерживается на какое-то время. Uh -huh. Вот. Вот а это, на это, да, этой линии вещь такая важная очень это эскиз к кислому диплома. Расскажи, пожалуйста, как, как ты остановился на выборе сюжета? Вообще идея не пришла раньше. То есть, как бы, эскиз этот он 98-го, диплом я написал 99-м, но идея она уже была у меня заранее. То есть, по-моему, уже в 96-97-м году мне вот э, были вот эти идеи написать именно такую вещь. Но это символично было 90-е годы, в общем, мы учились. Сергеевича, потом как бы мир весь был в таком вот шатком состоянии, и мне как бы увиделась вот эта лодка, да, причем я прочитал иногда, нет, несколько раз прочитывал Евангелие, вот этот именно сюжет, он не такой, кстати, распространенный в живописи. есть какие-то там небольшие вещи, но в общем-то ничего серьезного на эту тему никогда не было написано, поэтому мне не понравилось, что можно было написать именно на этот сюжет новое что-то монументальное, причем он был, опять же таки, актуален в те годы, вот, и сейчас, кстати, опять же таки, да, вот, мир как э, в вот, <смех> буре, где да, всех штормит, и Христос ощущение, что он спит, как бы ничего не видит. Да. То есть, в надежде на то, что вот, он будет его, что он когда он просыпается, потом он останавливает бурю. Немножко можешь по композиционным решениям ну, рассказать, может, какие-то приемы там, ну, на тот момент, ну, тут все просто. как Началось с того, что я просто стал рисовать фигуры, да. У нас был тогда на точку очень хороший академии я его просил, он меня отдельно позировал, делал много рисунков, потом из них сложилась вот эта композиция. Там их было очень много, вот. Причем идея такая у меня появилась написать ее как бы вид сверху, конечно. Лодка, которая забрасывает, да, То есть, чтобы было понятно, видно, что там. Ну тут читаются крупники композиционные, да, вот лодка, парус. Да. Потом прошло очень много лет, что у меня было в голове тогда, я уже сейчас не помню, конечно. Ну, но... тем не менее, все-таки лучше это услышать от тебя, чем но, да, потом но... от искусствоведов, какие-то эти варианты, домыслы и так далее. Спасибо. Так, Ваен, давай, давай, давай сейчас расскажи. А вот эта вещь вообще еще с первого курса у меня, то есть со второго семестра. Но рисунки я уже начал делать, по-моему, сразу сначала, как я поступил, это было у меня из первых такие, творческих вещей сразу на первом курсе. То есть я всегда писал параллельно с заданными темами еще свои творчества. Это был, кстати, диптих, у меня был полеты, кара и падения. Ну, вот здесь вот пока я выстрел только падение. Такая вот интересная вещь, но вот эта вот она у меня раньше была немножко другая. Ее тоже после того, как я приезжал в течение 20 лет. В Москве. иногда что-то дописывал, переписывал. Смотри вот эти огненные языки, я их потом добавил, которых не было ничего. Поэтому она как бы я предала ее разительности, и она мне понравилась, я ее решил тоже выставить, несмотря на то, что ей там очень много лет. И, короче, силы и еще это, вот тоже, это все, кстати, мои вещи, академические, но творческие. Потом мне всегда нравятся вот эти вот сюжеты именно. Интересно И опять же, таки актуально, да, как это было и тогда, так же и, это и сейчас. И вот эта картина как раз дала название. Апокалиптичность вообще Шри. нашего бытия. Да. Потом это, это не сюжет из Апокалипсиса именно. Да, это, да, да, бы, да. Да. это Иоанн Напатнусей, который вот видит это. Да? И вот то, что он видит, он это как бы диктует. Интересный, конечно, сюжет. Но здесь и здесь вот где-то я его тоже оживил в этом году в двадцать втором году я немножко прошелся там какой-то вот, чтобы он был по пообразительный. Начинаем рассказывай, пожалуйста. Вот это такая вещь для меня более камерная, да? но она философская. То есть видите здесь гамма она очень ограниченная, как раз живописно здесь мало цветов. Но идея, она чем мне понравилась, как бы сюжет очень известный Христосу там что естественно, как бы его уже писали великие, и там Гет, грубо говоря, что может быть лучше, но тем не менее, мне все равно захотелось написать этот сюжет, вывести ли Христа все-таки, да, в свет, поместить Пилата спиной, а сзади вот этого воина, то есть, как бы что естественно, вообще истина это Христос, истина это Он. Вот он находится где? Между властью и силой. То есть это воин представляет силу, а он власть. Власть она к нам спину. Тут мы никогда не видим, на самом деле, вообще истинное лицо власти. Власть и силы. Вот истина, она между ним находится. И и вот отлично. тут я решил выставить эскиз и большой вариант. Ну он вот, как бы не очень большой, но тем не менее. То есть люди небольшие, там потом разница, да? Ну, опять же такие вот Георгий, вынимающий копье. Почему я захотел написать именно тот, такой сюжет? Потому что Георгий, который на коне убивает дракона, уже сто миллионов раз его все написали. А я так прокрутил немножко до и после. Знаете, как можно любой сюжет увидеть до и после. Мне понравился сюжет после, когда он, скорее всего, уже следствие этого коня. Ведь нет, нет же такого сюжета, опять же таки. И как бы он... Ну, мне понравилась вот идея именно того, как он ставит уже ногу на поверженного дракона и вынимает, копил. Да? в этом есть, опять же, некая символичность, да. в общем-то, это то, чем вообще все должно закончиться потом, окончательной победой, да, добра над злом, скажем так, как бы банально это ни звучало, но это так, вот, а Георгий, это все-таки, это наш покровитель Москвы, опять же, это святой, который русскими воспринимается иногда как русский, Несмотря на то, что... Да. Вот, вот. И вот там самое последнее. Да. Вот, вот моя любимая деревня Подмосковная. Москву, да, наверное, не скажу, как она называется, но тем не менее, вот это, этот год 22-е право России весь, да, и, естественно, имеет такую возможность, да, выезжать на природу, где у меня дом в деревне, что может делать еще художник писать. И вот я начал писать еще с марта прошлого года, сейчас скоро будет опять у нас март, и написал все времена года. Весна, лето, осень и зима. То есть вот тут вот весенние у меня вещи. Это вот апрель как раз, там май. Вот. И мне очень понравилось, кстати, вот я давно не писал нашу Россию, нашу вообще природу с натурой, вот именно так много. Бывало там, ну этюд напишешь два там. А вот чтобы написать 50 этюдов, для меня Ну, это даже не тюдо, это, в общем-то, это небольшие пейзажи на холстах, но они все натурные. То есть я брал холст и шел прям писать с натурой. И вот в это время, когда. Я первый год был в России, когда у меня все осталось в Италии, как бы, и мысли были, конечно, разные в голове, сами понимаете. Вот Именно вот это единение с природой, да, вот это вдохновение какое-то, отвлечение вообще от всех проблем мира, это было очень важно для меня. То есть я посвятил практически весь год именно пейзажу, как некое вот отстранение, да, вот. Отдохновение, вдохновение, да, проблемы. Во-первых, 20 с лишним лет в Италии это много, я там как раз занимался монументальными вещами, не только, но вот все эти события, которые происходили в 2022 году, конечно, они меня затронули очень сильно, и чтобы вот как-то отличиться на самом деле, вот для меня это лучшее. было. Лучший момент, да, 22-го года, это именно когда я находился среди вот полей, лесов, один с тюником и холстом, что может быть лучше.